нашей студии, солист группы «Русский характер» Юрий Кононов. Юрий, добрый Здравствуйте. день. – Спасибо, что пришли к нам в студию. Юрий, ваш знаменитый хит «Русский характер», Вот давайте начнем с него. Скажите, как вообще люди воспринимают эту песню? Почему, я спрашиваю. Потому что сейчас, в это непростое время, общество разделилось. И мы видим, что одни придерживаются одних да. взглядов, другие – других. Одни бегут, другие остаются, одни патриоты, другие да. патриоты чего-то другого. И говорят, вот сейчас в музыке пришло время навязанного какого-то оголтелого патриотизма. И вот ваша песня «Русский характер» уж патриотичнее, по-моему, и представить себе нельзя. Меня интересует, как люди реагируют в зале, в зале разных залах, где вы выступали. Расскажите. Ну, во-первых, я хочу, в первую очередь, поблагодарить вас за приглашение. Мне очень приятно. Я давно хотел с вами пообщаться и в этой студии, и со зрителем вашим. Я думаю, что сейчас наступило уже такое время, когда это можно делать открыто, искренне, откровенно. А то, что касается песни «Русский характер», я считаю, что это тот бриллиант в моем репертуаре, поскольку... Я скажу, что есть артисты, которые выходят, чтобы любить себя, а есть артисты, которые демонстрируют себя. Поэтому я, конечно же, второе, я выхожу, точнее, первое, я, второе, я первое. И я считаю, что артист должен любить, а от, от этого уже и репертуар появляется соответствующий, и он должен появиться в свое время. А то, что касается патриотизма, Заставить человека быть патриотом невозможно. Мы можем просто запустить некую информацию в воздух, а люди уже принимают решение, потому что разные слои общества, люди по-разному воспитаны. Мы преподаватели этих чувств, артисты, и поэтому появляются такие песни. Говорят, что нет поэтов и композиторов, которые пишут такие песни. Просто нет исполнителей, которые пишут, поют такие песни. Вот и все. Поэтому хочется, чтобы сейчас появлялись революционеры, какие-то исполнители, которые вне канона, вне образов чего-то, вот такие, без прикрас, вот такие, какие они есть, выходили к публике и искренне пели им песни, которые, может быть, выглядели как семейное пособие для воспитания молодого поколения, что ли. Да? Но, собственно, то, что делает ваш фонд, он пропагандирует русский язык в России за рубежом, и у меня даже есть, я, когда появлялась песня «Русский характер», мы работали с поэтом, с композитором, я даже некую фразу поменял. Там есть фраза «Встает русский мир». Это, это была абсолютно моя идея, потому что я был очень благодарен Вячеславу Алексеевичу Никонову за приглашение на юбилейный большой концерт в Кремлевском дворце, где я пел как раз эту песню, презентовал, так скажем, в зале был, был автор русского характера. И я настолько впечатлен был этой песней, что я назвал группу «Русский характер». И для меня это я русский характер. А что такое русский характер? Это отражение души русского человека. Ведь здесь можно петь о, о судьбах людей, о героях России, о людях, которые спасают жизни и так далее. И так далее, Все любящие темы поднимать. Юрий Кононов и группа «Русский характер» – это здорово, это по-настоящему. Юрий Кононов, мой давний товарищ, и группа с названием «Русский характер» просто обречены на успех. Я хочу пожелать группе «Русский характер», которую руководит талантливый артист Юрий Кононов, успехов. Юрий Кононов и группа «Русский характер» – это честно, это надежно. Поэтому родился такой коллектив под названием ⁇ Русский характер ⁇ Юрий, я предлагаю прямо сейчас посмотреть фрагмент песни ⁇ Русский характер ⁇ Именно где поет русский мир встает. Да, да. для того, чтобы, во-первых, наши телезрители могли поближе познакомиться с вашим творчеством, а во-вторых, понять вообще у них как с русским характером. Давайте посмотрим. Древняя Русь будоражит умы, славно Сегодня у нас в гостях Юрий Кононов, солист группы «Русский характер». Юрий, вы были, по-моему, вообще во всех горячих точках, да, которые пришлись на вашу творческую активную деятельность. Это и Сирия, это Донецк, Луганск. И опять-таки везде наверняка вы исполняли песню «Русский характер». Как там жители, ребята, которые воюют, которые защищают как реагировали, что говорили, что вы видели? Это очень важно. Я попрошу вас ну, остановиться, наверное, более подробно на Донецке и Луганский, потому что Конечно. сейчас это очень важно. Ну, я не могу не вспомнить свои первые гастроли в 2001 году. Это была Вторая Чеченская война, такая самая такая острая, сложная. Менялись времена, новый президент, все по-другому. Я помню эти поездки, ведь мы же, как бы сказать, только начинали. Тогда я работал в дуэтном составе, дуэт 2 Юрия. Мы на, на, своем, на своей спине таскали колонки, до Северной Осетии летели. Потом на вертушках, вот как сейчас показывают, на, понад полями, понад посадками, на вертолетах 40 минут до Ханкалы. Я помню деревянный такой поселочек Ханкала, все, оттуда Моздо, Ханкала. И потом переезд 9 километров на БТРах по паханому полю. Едешь, дом стоит, а за угол завернул БТР, мы в БТР все сидели. БТР, а там стены нет. И ты. Ну, поскольку были молодые, безмятежные, сколько мне было, наверное, 24 года, да. Конечно, мы ничего не боялись. Первый раз. Не то, что интересно, но ну, я, я вспоминаю инструктаж в 5 утра... Но это другая сторона жизни, да, все равно, она тоже, это опыт определенный. Нам, сказали, нам сказал человек, который, капитан, который нас инструктировал, говорил, если кого-то убьют, без паники, ничего, то есть кого-то убьют, так сказать, без паники, так как? Нас убьют, У нас нет, мы, мы всю жизнь будем жить. Ну мы же думали так, что мы... И да, это было шесть незабываемых концертов, я к чему это говорю? Что очень важно. Вот я даже, когда вспоминаю, служил два года в армии, у нас была комната психологической разгрузки, такая домашняя обстановка, там была шторы домашние, телевизор, диваны все. Почему? Потому что э, парни воевали, и э, нервы это не железные канаты. И, Конечно, таких более ну, людей, которые не справлялись с этой психической историей, они им нужно было их посадить в эту обстановку. Поэтому артисты в в таких историях это немаловажный фактор, это очень большая психологическая поддержка. Я вспоминаю, у нас была в репертуаре песня «Дорога в храм», и там у них в Чечне это было, у парней погиб капитан. Пацаны плакали, я помню, мы стояли, здоровые мужики, крепкие такие контрактники. Они просто ревели, потому что ну, это, это же только сухарь может, так сказать, не почувствовать и не вспомнить, может быть, родные, пенаты, маму, папу и так далее. Поэтому, когда артисты получают хорошие звания, медали, там, я не знаю, вплоть до ветеранов боевых действий, потому что я считаю, что это вполне правильно, что поддержать иногда в самый трудный момент человека песни очень важно. Поэтому, конечно, для этого существуем мы, Артисты, которые вселяют вдохновение в сердца людей через музыку, через какую-то важную информацию. Поэтому я всегда считаю, что в песне должны быть правильные стихи. Особенно на войне, тем более. Потому что поднятие духа – это самое главное. Юрий, а когда ездили в Донецк, в Луганск, не страшно было? Понимали же, что происходит? Страшно, конечно. Страшно до, когда ты... Готовишься. готовишься к этому, конечно, не скрою. Ты переживаешь, переживаешь за родителей, что они будут волноваться. А как же, особенно когда ты уже взрослый человек, ты уже безмятежность юношеская прошла. прошла, и ты понимаешь, что ты уже не молод, что на не войне. первый раз, не война-войне, да. Вот, конечно, но когда ты выходишь на эту публику, на эту сцену, и когда она тебе... Я же э, стараюсь каждому посмотреть в глаза, угу. и мне в принципе видно что происходит в зале, какая реакция, конечно. А люди к вам вот подходили, вы когда, кстати, Постоянно. Вы в Донецке, в Луганске, когда были, в каких годах? Я был в 2017 году, и на Новый год, и на День народного единства. Вот к вам наверняка подходили люди, они вам что-то говорили. Они говорили, они благодарили очень. Ну, во-первых, я говорил все со сцены, потому что я очень такой, как сказать, мой вот если говорить о успехе, то мой успех это искренняя, абсолютно искренняя любовь. Этому меня учила и моя, мой близкий товарищ, моя хорошая подруга, муж, я могу я счастлив так говорить, народная артистка России, Ирина Александра олегрова Я считаю, что это один из главных патриотов сегодня в нашей стране. И, она практически не дает интервью. Вот мы ничего не знаем, что делает Ирина Александровна. Расскажите нам, пожалуйста. Во-первых, она каждый день, она Ситуации. То есть она постоянно переживает, она смотрит все программы, программы Соловьева, там я не знаю, делает огромные вложения без всевозможных информаций о том, что она покупает там огромное количество тепловизоров, байрактаров и там, несколько сот, берц, обмундирование и так далее. Все это отправляется. Я помню, у меня было выступление перед беженцами в Таганроге, и она сказала, я тебя перечислю денежку, там, купи детям там, апельсины, мандарин, бананов там, по ящичку, так скажем, побольше всего, деточкам. Но ни в коем случае не говори, что от меня. Я был поражен. Но это такая артистка, которая не, ей не нужен ни пиар и так далее. Она наоборот переживает, чтобы ее вот не смешали вот с этим мусором, угу. вот жутким, этом, который она то, терпеть расходит. не может, я просто знаю. И она настоящий патриот, она искренне переживает за каждого. Мы можем какую-то ситуацию говорить о ней час по телефону, вот это не на камеру, это я был поражен от того, что она такая большая звезда и вот не заложница своего образа, понимаете, вот, что она сохранила вот эту порядочность за, за очень сложную судьбу творческую, это очень сложно сохранить. Органику настоящую, понимаете? А многие перед моими взорами курвились, убивались, неважно, уходили, умирали, успевались и так далее. Она очень сильный человек и она предана своему искусству, она все это переживала, она не играла. Вот в чем сила Аллегровой, понимаете? она людей, она как бы в своем концерте, я же не раз работал у нее в Туре, мы много раз ездили, она мне представляла, боже, как она мне представляла, это уже ноги... А давайте, к... Юрия, давайте посмотрим, у нас есть небольшой фрагмент, где Ирина Александровна говорит о вас, о группе русских характер». Спасибо, Дайте удовольствие, посмотреть. спасибо. Я уверена, что имя Юрий Кононов очень скоро Станет известным миллионом людей это особое название твоего коллектива ⁇ Русский характер ⁇ Это то, что сейчас необходимо. Я уверена, что твой путь будет блистательным. Удивительные вещи на самом деле вы рассказываете, потому что мы сейчас видим, что э, шутка такая есть, да, что в шоу-бизнесе тоже прошла спецоперация. Частично. О, частично. Да. <смех> это заметно многим. Как И... давно я это ждал? Вы знаете, вы вот спросили, когда вы были в Луганске, в Донецке. Это был 2017 год. Мы с группой Русский характер Департамента культуры города Москвы поехали, давали концерты. Не, не, не один был концерт, их было несколько за один приезд. Департамент культуры Донецка нас приглашал уже на бис, потому что ну, вы спросили у меня в начале программы, как воспринимают патриотику. Она разная, патриотика бывает, но когда это, знаете, я не знаю ни одного человека, которому неприятно, когда его любят. И то же самое с публикой. Если ты выходишь и ты ее любишь, ты не изображаешь, а любишь все, ты становишься могущественным, любим, я не знаю, вот, вот это очень важно. Таких артистов, они есть. Ну почему-то, ну я думаю, сейчас может быть уже и показывают, потому что уже пришло время такое, когда ну, должны появляться артисты, которые надолго, понимаете, которые будут ну, воспитывать какую-то идеологию в песнях своих. Понимаете, «Чистые пруды, застенчивые ивы» – это подтекст огромной любви к своей стране безусловно, и я, вот хочу, что такое я хочу еще сказать одну важную вещь, что патриотика это всегда высокая поэзия. Абсолютно, это правда. Вообще музыка и, и стихи, я считаю, что это э, слова Бога. Конечно. И многие гении говорят о том, что текст надиктован, да? Вы наверняка да. слышите да. от авторов. Нет, говорят, музыка и слова, какие слова? Стихи должны быть в песне, а конечно, не слова. Конечно конечно Опять-таки, два-три лагеря наши западные, в кавычках, друзья, которые говорят, ну что, в России нет никакой идеи, русские живут без безидейно, в Киеве дядька в огороде беда, сколько лет машинисту, вот там на Украине есть идея, какая? Украина, це Европа, вот она идея, а у русских идей нет. Что вы можете сказать по этому поводу? Вам-то как кажется, вы с народом общаетесь все время. Вы-то знаете, что люди говорят, что думают и почему скандируют Россия и Браво, когда слушают песню Русский характер. Должна быть грамотная идеология сформирована. Нельзя, еще раз повторяю, человека заставить быть патриотом. Потому что разные слои населения люди воспитаны совершенно по-разному, но у человека есть совесть. И эта совесть, она имеет свойство болеть. Вот тут артист должен себя проявлять. Должен быть какой-то потрясающий текст, который взбудоражит внутреннее состояние человека. Ведь люди, еще раз подчеркну, по-разному воспитанные, ну если девочка или мальчик, там росли в, в семье, где папа алкоголик, мама наркоманка, и он с детства шатается по детскому дому, о каком патриотизме эту человеку можно постоянно сбегало, плеухи, драки и так далее. Но я с, знаю сто процентов, что у человека есть совесть, и можно достучаться до любого человека, но ну, нужно знать как. Для этого существует поэты и композиторы, артист должен не для, ради себя любимого это делать, а вот музыка и стихи должны быть соответствующие. Поэтому я сейчас вот работаю именно над своим большим сольным концертом, вот что будет, собственно, о том, о чем мы говорили, что мой сольный концерт – это будет как семейное пособие для воспитания молодого поколения. Ведь молодые родители тоже не знают. Но это, грубо говоря, как сказать, не грубо, но вот… Я хочу, чтобы на мой концерт пришла, пришла молодая семья и родители сказали, «Сынок, я хочу, чтобы ты был таким патриотом, как вот в песнях Юрия Кононова». Да? Поэтому это семь основных блоков концерта, где каждый блок будет отвечать за какие-то… Это очень важно. Где? Важное, когда говорю, этот концерт? Вот будет? он сейчас формируется. По этой композиторы работают на этот счет. Я такую легкую рекламу делаю, но я рекламу делаю не себе, а именно концерту, который очень важен, о чем вы говорите, идея, идеология. У нас очень хромает в стране идеология. Это было в нашей стране до 90-х годов. К сожалению, мы это все потеряли в период 90-х годов. А теперь мы будем это все возрождать заново. Либо рождать что-то новое, смыслы и ценности с учетом нынешнего времени. Конечно. Знаете, Китай за свою страну, я не знаю, он себя вздыбит. Насколько уважение к своей стране, к своей идеологии, понимаете, это очень важно. Я очень хотел бы, чтобы в нашей стране также было. Чтобы русский человек не думал о том, как обмануть государство, чтобы заработать легкие деньги. А вы сделайте что-то для своего государства. Если каждый что-то сделает для России, это будет очень большой результат, понимаете. Если мы не поверим в себя, то кто поверит в нас? Вот давайте проделать теперь. Да. Не так давно президент России объявил частичную мобилизацию. И мы видим, что началось. Одни готовы идти, хотят. И я знаю примеры ребят из очень приличных семей, которые сказали, что я не буду прятаться, я пойду служить. Я хочу, мама там в шоке. Нет, гордись, что а, гордись своим сыном. Что тебе остается? Другие бегут, и таких, Боятся. Тоже, и таких тоже очень много. Боятся. Вы служили? Да, два года. А если вам придет повестка, вы пойдете? А мне приходила повестка уже. Так. Да, мне пришла повестка, я приехал в военкомат, встал на учет. Все. То есть вы готовы? Стрелять умею, слава Богу, смогу себя защитить. Понимаете, в чем дело? Я посмотрел на эти свастики жуткие, которые не рисуют у себя на теле. И я как представил, что они будут приходить и выдавливать глаза моей матери или моему отцу. Ну, к примеру, да, мне стало жутко. Я могу взять и нож и, извините, и защитить. Конечно. А как же? Это же это семья, это родители, эти близкие. Поэтому я в первую очередь верю своему президенту. Это очень важно. Вы не подумайте, что я, потому что, как бы, что я причесываю какую-то сторону и так далее. Просто я реально вижу, что человек глубоко высокий профессионал. Слава Богу, что в нашей стране появился такой человек, такой президент, который очень дорожит своими голосами. Почему? Потому что э, до этого были президенты, которые только обещали, а люди верили, верили в светлое будущее, а его, его не на, это будущее не наступало. А как сейчас можно поверить сразу в то, в то, что обещали, понимаете? Конечно же нет, люди не дураки. Поэтому я думаю, что Владимир Владимирович ценит каждый голос русского человека, который за него голосовал. Это важно понимать. А, невозможно сейчас сразу все искоренить, безусловно, но я уверен, что у него он грамотный человек, и он сделает все правильно. Юрий, я верю. Но я очень надеюсь на то, что все-таки вам не придется брать в руки оружие, потому что вы и так находитесь на поле боя, причем. А на то она и война. Давно. И песня играет далеко не последнее значение. Моральный, да. психологический дух ребят, которые воюют. И песня для них ⁇ это связь с близкими, с самыми. Абсолютно родными. вы правы. Это такая тонкая материя, да, которая незримо верно. связывает их с теми, кто остался да. дома и кто их ждет. Артисты, которые выступают в горячих точках. Они подвергают свою жизни раз опасности и жизни людей, которые пришли на эти концерты, потому что провокации может быть, они могут быть этого Я вспоминаю же... свою бабушку, вот что такое тоже патриотизм, это уважение своих корней. Вот, бабушек, дедушку, я вот сейчас, чем старше становлюсь, тем чаще вспоминаю и бабушку и дедушку. Я помню, она рассказывала, что они же все время и на работу и везде шли с песней. Как это важно! Ведь песня воспитывает человека на самом деле. Я думаю, что сейчас тоже такое должно быть. Обязательно должны появляться какие-то крепкие, правильные, нужные песни, которые будут одохотворять и давать силы. А свою отчизну надо защищать. Потому что очень трудно любить человека, который делает что-то лучше, чем ты. Поэтому у нас появляются враги в нашей стране, конечно. Безусловно, которые завидуют. На, так скажем, нашим достижениям величайшим, выдающимся мастерам и так далее. Поэтому, конечно, мы должны эту идеологию развивать, уважение лидерства семьи, лидерства молодежи. Вот что нам необходимо сейчас, чтобы наше будущее поколение искренне верило и любило в свою страну, искренне, подчеркиваю. Юрий, вы сегодня к нам пришли не с пустыми руками. Друзья, не рекламирую диск, его купить нельзя, а, но <laughs> не могу не Мы покусать. же не шоу-бизнес, поэтому, да, но <laughs> это, да. это подарочный диск. Я, любенька приготовил его для вас. Да, называется он по-русски. Юрий Спасибо. Кононов, группа «Русский характер». Подписывайтесь, если уж рекламу делаем уже ко мне в соцсетях. Я лично сам отслеживаю, слежу, общаюсь с людьми. И с теми для кого это немаловажно выкладываю я туда нужные посты правильные свои песни свои какие-то достижения работы поэтому мне будет Юрий, очень приятно вот вопрос такой да смотрите даже те люди которые настроены патриотично вокруг все равно их дети более молодое поколение, значит, там в институте, там в школе да. сказали. все равно социальные сети, опять-таки, мы видим и другую сторону, которая да. нам предлагается, навязывается. Да. А, так как вы общаетесь с людьми, насколько сейчас вы чувствуете необходимость того, что вот этот патриотизм, он не оголтелый, да, что людей нужно духовно поддержать? Что им сейчас нужно правильное слово, что им нужно сказать, вы не одиноки, мы с вами, и мы правильно делаем, мы идем правильной дорогой, мы отстаиваем то, на что мы имеем полное право. Русский язык, на котором мы говорим, да. наши ценности, русскую цивилизацию, да. взгляды, идеалы и убеждения. Ведь наши, понимаете, наши солдаты, которые сегодня воюют, они в том числе защищают нашу культуру. Конечно. Это, это анимал без культуры. Ребята, мы никуда. Где молодые Чайковские, где молодые Бетховьи, ну, я имею в виду великие мастера, да, Магомаевы, я не знаю, сегодняшнего времени. Они же должны появляться. А молодые Кобзоны, если хотите. Которые, кстати, родом из Донецкого. Конечно. Города. У меня тоже крови по бабушкиной линии все из Запорожья. Поэтому во мне много кровей намешано. Дело не в этом. Дело в том, что надо искренне любить, уметь любить. Если, еще раз повторюсь, если каждый что-то сделает для страны, вы сначала сделайте, а потом осуждайте хотя бы что-то. Это же важно. Задайте сам, сами себе вопрос, а что я сделал для страны? Патриот ли я? Вот и все. Вот нельзя идти на компромисс с самим собой, понимаете? Можно пойти на компромисс там с чем-то, но самим собой, на компромисс с совестью идти невозможно. Вот и все. Вот великодушность – это все-таки присущая глубина, вот это присуща русскому очень человеку. Это нужно развивать. Русский характер – это не миф. Русский характер знает весь мир. Русский характер вечно готов биться за правду, и за любовь. Вот. вот на этой высокой, пафосной ноте и очень честной, настоящей мы заканчиваем нашу спасибо, программу. Спасибо, что пригласили. Юрий, спасибо вам большое. Я надеюсь, что благодаря песням, которые вы исполняете, вы воспитаете а, не один русский характер. Я желаю всем русского характера. В гостях у нас сегодня был солист группы «Русский характер» Юрий Кононов. Обязательно зайдите, в интернет послушайте, узнайте побольше. Я уверена, что вам обязательно понравятся песни и манеры исполнения Юрия, потому что, ну, друзья, действительно слушаешь и мурашки по телу. С песней жить гораздо легче, проще и веселее. До новых встреч и до свидания.